Привет, я Ваня, и я хочу сегодня нарисовать Коржика из мультика «Три кота». Рисуй со мной, я сегодня рисую новогоднего ежика. И рисую его очень просто. У тебя получится тоже. Смотри, я рисую его сейчас гелевыми мелками. Если у тебя есть масляная пастыль, то рисуй со мной. Коржика я рисую с большой головой. У него действительно большая голова, и я рисую для начала такой большой круг. Это его голова. Вот так получилось голова. Голова, голова, голова, голова, голова, голова, голова, голова круглая. Теперь я рисую ему сразу два глаза. Один глаз. Довольно большие глаза, довольно большие. Большие, прям глаза у него, большущие глаза, и второй глаз. Теперь рисуем два уха. Одно ухо и второе ухо. А уши, как известно, у него такие длинные. И у котов вообще длинные уши. У этих трех котов уши почти как у зайцев. Рисуем. Теперь раскрашиваем все. Голову оранжевым цветом. Вот так я прям раскрашиваю, не торопясь. Оранжевым цветом. Вот так раскрасил. Если ты не успеваешь, то ставь на паузу, а после продолжай догонять меня. Ушки я тоже закрашу оранжевым цветом. Отличный получился котик. Но еще не готов. Почему? Потому что я хочу еще нарисовать всего его. И еще и Новый год нарисовать. Елку рядом нарисовать. Все хочу нарисовать. И все будет нарисовано очень здорово. Теперь возьмем, нарисуем ему курточку его, тужурочку или такую кофточку. да, Вот так кофточку прямоугольную нарисую. А отсюда и отсюда у него лапки идут вверх, ручки. Ручки. А теперь нарисую полосочки. Полосочки. У него такая тельняшка. И здесь полосочки. И все это я рисую голубым цветом полосочки. Также я голубым цветом рисую ему шапку. Такой прямоугольчик сверху. Закрашиваю его. Полностью. И рисую колпачок. Вот такой. Видно все? Отлично получилось. Да? Идем дальше. Теперь я беру темно-синий цвет. И рисую шарфик. Шарфик я рисую темно-синим. Вот так у него кончики шарфика. И здесь варежки. Варежки тоже рисую синим. Вот такие большущие, красивые варежки. Одну и вторую я нарисовал. Фу-ху-ху, нарисуем штанишки. Штанишки я нарисую голубые ему. Голубые. А вот сапожки нарисую-кай. Вот здесь его синенький бубончик нарисую. А вот сапожки нарисую черненьким. Нарисую черные сапожки. Зимой он ходит в сапожках. Зимой холодно, и он вышел погулять. Такие черные сапожки. Черный носик картошкой побольше. Глазки. Ротик улыбается. Нарисуем ему усики. Усики. Нарисуем здесь якорь. А здесь нарисуем такие бахрому. И ножки. Почти все, ты скажешь, вообще получилось супер, хорошо и уже нечего продолжать. Я скажу, что еще, если внимательно посмотреть, то ты найдешь, что же нарисовать еще. Я думаю, внимательные ребята сразу заметили, что нету хвоста. Нарисуем хвост, хвост. А красным, красным я нарисую полосочки. Вот так, полосочки. Здесь и здесь. По три полосочки, я знаю, у каждого из трех котов есть. И красный ротик. Вот такой замечательный у нас получился код. Коржик. Но мне хочется нарисовать его новогодним. А рядом я нарисую елочку. Очень-очень маленькую. Смотри, как я рисую елочку. А, ну и треугольник один большой рисую. Треугольник такой побольше. да, такой, вот такой. А теперь второй треугольник. И получается елочка рядышком. Около нашего коржика стоит маленькая елочка. Мы ей нарисуем ствол. Она стоит и радует. Здесь нарисуем звездочку. Пятиконечную вот такую звездочку. И все. Супер, супер, супер, супер, все готово. Здесь можно украшения нарисовать. Я знаю, что э, всегда э, три кота украшают красиво свои елочки. И везде в мультиках они красиво рисуют и э, украшают, и везде, везде, в, на картинках всегда они в хорошем настроении около елочки. Вот такая у нас настроение, картина настроения. Нарисуем еще снег. Вау, как здорово, просто супер. Такой рисунок почти как в мультике. И я тоже такое ощущение, что попал в мультик, как будто я стал маленьким и нарисовал такого симпатичного коржика. Тебя я поздравляю с Новым Годом, желаю тебе смотреть побольше мультиков и рисовать после этого, чтобы у тебя хватало времени и на мультики, и на рисование, и на школу, и, и на родителей тоже. Не забывай своих родителей, играй с ними, рисуй для них, радуйся, вместе живите и радуйтесь. Спасибо тебе, что ты рисуешь со мной, с Новым Годом, до новых встреч.